Глава 2 Мое горячее желание исполнилось. Слушайте меня, острова, и внимайте, народы дальние. Господь призвал меня от чрева, от утробы матери моей, называл имя мое. Книга. Пророка Исаии, 49 глава, 1 стих. Последовать за собой Бог призвал меня в юности. Мне было тогда 16 лет, шел 1974 год, и по-прежнему всюду в Китае бушевала культурная революция. В то время мой отец сильно болел. Он страдал бронхиальной астмой, которая осложнилась раком легкого. Затем раковая опухоль перешла у него на желудок. Врачи сказали ему, что он не подлежит лечению и скоро умрет. Мать предупредили. «Надежды на выздоровление вашего мужа нет». Возвращайтесь домой и готовьтесь к его смерти. Отец все время лежал в постели и едва дышал. Он был весьма суеверным и думал, что причиной его болезни стала его поведение, огорчившее духов. Вот почему для изгнания злых духов он просил через соседей местного даосского священника прийти к нему. Болезнь отца истощила все наше имущество и силы. По причине бедности в школу я пошел поздно, в 9 лет, и уже в шестнадцать из-за тяжелой болезни отца мне пришлось оставить ее. Чтобы выжить, моим братьям, сестрам и мне самому приходилось существовать на подаяние соседей и друзей. Когда-то мой отец служил капитаном национально-освободительной армии. До 1949 года он боролся с коммунистами, из-за чего в период культурной революции односельчане стали преследовать его. От его рук погибли многие, да и он сам едва ушел от смерти. У него было Двенадцать пулевых ранений в ноге. Когда я родился, отец назвал меня Джен инь что в переводе с китайского означает «герой гарнизона». Многим мой отец казался темной личностью и внушал страх. Соседи сторонились моего отца по причине горячности его характера. В период культурной революции Хунвайбены обвиняли его в контрреволюционной деятельности, и ему пришлось вынести много унизительных допросов и побоев. Будучи храбрым человеком, он не признавался в преступлениях и не отвечал на вопросы, например, сколько человек он убил лично. Он упорствовал не страшась побоев и даже смерти, и не говорил того, что хотелось услышать хунвайбинам. У моего отца было как бы два лица. Среди людей он прослыл человеком весьма жестокого и дурного нрава. В общем, так оно и было. Он преподал детям два главных урока. Во-первых... Нам следует быть непреклонными и жестокими к ближним. И, во-вторых, мы должны упорно трудиться при любых обстоятельствах. Но я помню, как он открывался нам с другой стороны. Как любящий отец, он всегда старался оградить жену и детей от внешних угроз. В целом у меня с отцом сложились очень хорошие отношения. Конечно, мы надеялись, что отец поправится, но состояние его здоровья неуклонно ухудшалось. Моя мать, обескураженная близкой потерей кормильца, ощущала на себе страшное давление. Она и представить себе не могла, что может случиться с нами после смерти отца. Наше положение казалось таким безнадежным, что ей приходили мысли о самоубийстве. Однажды ночью моей матери не спалась. Внезапно, весьма ясно и четко, она услышала голос, полный сострадания. «Иисус любит тебя». Она встала на колени и со слезами на глазах покаялась в грехах. И вновь посвятила себя Господу Иисусу Христу. Так, подобно блудному сыну, Моя матушка вернулась в родной дом к Богу. Она немедленно собрала всю семью, Чтобы помолиться Иисусу. Она сказала нам, «Иисус — единственная надежда для Отца». Услышав о случившемся, все дети отдали сердца Богу. Затем все мы возложили руки на Отца и всю ночь до утра твердили простую молитву «Иисус, исцели нашего Отца! Иисус, исцели нашего Отца!» Когда наступило утро, Отец сообщил, что ему стало намного лучше. В первый раз за многие месяцы он с удовольствием поел. А еще через неделю он совершенно поправился. Раковой опухоли как не бывало. Вот какое чудо сотворил с ним Бог. Для нас это было возрождением. И судьба нашей семьи переменилась самым решительным образом. Это было незабываемое, благословенное время. И сегодня, спустя 30 лет с того дня, как Иисус исцелил моего Отца, все пятеро из Его детей по-прежнему следуют за Богом. Мои родители были так благодарны Господу за то, что Он сделал для нас, что им тотчас захотелось поделиться благой вестью со всеми. В то время запрещалось проводить какие бы то ни было встречи и общественное собрание, и отец с матерью придумали следующий план. Они разослали нас к родственникам и друзьям с приглашением. Приглашенные пришли к нам, не зная, что побудило нас созвать их. Многие думали, что наш отец умер и явились в траурной одежде. Как же они поразились, увидев нашего отца, приветствующего их на пороге дома и совершенно здоровым. Когда у нашего дома собрались все родственники и друзья, отец с матерью пригласили их пройти внутрь. Они заперли дверь, прикрыли окна и рассказали, как наш Отец совершенно исцелился по молитве Господу Иисусу. И тогда все наши родственники и друзья, встав на колени, с радостью приняли Иисуса как Господа и Бога. Это было волнующее напряженное время. Я не только уверовал в Иисуса, но стал человеком, искренне желающим служить Богу от всего сердца. Моя неграмотная мать стала в нашем селе первым проповедником. Она руководила небольшой церковью в нашем доме. Она многого не помнила из Слова Божьего, но призывала нас всегда взирать только на Иисуса. По великой милости Иисус помогал нам, когда мы призывали Его. Припоминая прежние дни, я поражаюсь, как Бог употребил мою мать, несмотря на ее неграмотность и невежество. Сердцем она стремилась только к Иисусу. Некоторые из нынешних глав крупных домашних церквей в Китае обратились к Господу именно через служение моей матери. Тогда я еще многого не знал об Иисусе, хотя видел, каким образом Он исцелил моего Отца и спас моих родных от погибели. Без всяких колебаний я возложил свое упование на Бога, который исцелил моего отца и спас наше семейство. Я часто просил матушку рассказать об Иисусе. Она же отвечала так. Иисус есть Сын Божий, который умер на кресте вместо нас, возложив на Себя все наши грехи и немощи. Он записал свое учение в Библии. Я спросил, не осталось ли каких книг с учением Иисуса, чтобы я мог прочесть их сам? Она ответила, нет, все книги пропали, ничего не осталось. Это было время культурной революции, и найти Библию было просто невозможно. С тех пор... Мне больше всего хотелось иметь свою Библию. Я расспрашивал всех, кого мог, на что похожа Библия, но никто не знал. Одному брату довелось видеть рукописные копии отдельных книг Писания, а также тексты песнопений, но всю Библию он не видел ни разу. Некоторые из старых верующих припоминали что много лет назад им приходилось видеть Библию. Слово Божьего на китайской земле не доставало. У меня было такое влечение к Слову Божьему, что, видя мое отчаяние, матушка вспомнила одного старца из соседнего села. До культурной революции этот человек был пастором. Чтобы добраться до его дома, нам с матерью пришлось проделать немалый путь пешком. Найдя этого человека, мы сказали ему, что хотели бы взглянуть на Библию. «У тебя есть Библия?» – спросили мы у него. Старец этот сильно испугался, хотя за веру он провел в вузах почти 20 лет. Взглянув на меня – и увидев мои лохмотья, босые ноги, он понял, что имеет дело с нищим юнцом. Он пожалел меня, но показать свою Библию так и не решился. В то время в Китае было очень мало Библий, и я не могу винить этого старца. Тогда запрещалось читать все, кроме цитатников Мао. Если бы этого человека застали за чтением Библии, то бросили бы ее в огонь, а владельцу ее со всем его семейством устроили бы посреди села показательную порку. Но вот что сказал мне старый пастор. Библия – это небесная книга. Если хочешь иметь свою Библию, Молись Отцу Небесному, только Он силен дать тебе Небесную книгу. Бог верен и всегда отвечает тому, кто ищет Его всем сердцем. Я поступил так, как мне посоветовал старый пастор. Вернувшись домой, я принес в свою комнату камень и каждый вечер перед сном молился на нем преклонив колени. Молитва у меня была самая простая. Господи, пожалуйста, дай мне Библию, Аминь. Я не умел молиться иначе и продолжал молиться так больше месяца, однако все оставалось по-прежнему Библии так и не было. Тогда я снова отправился к тому пастору, на этот раз один, и сказал ему. «Я молился Богу, как ты и советовал, но так и не получил небесной книги, которую мне так хочется читать. Ну, пожалуйста, покажи мне свою Библию. Я просто взгляну на нее. Я даже не трону ее. Ты сам держи, а я буду смотреть». А если еще перепишу несколько слов из нее, то буду просто счастлив и отправлюсь домой. Старый пастор, видя, в каком мучительном состоянии была моя душа, снова сказал мне, Если ты действительно хочешь иметь Библию, то не просто молись на коленях Господу, но соблюдай пост и плач. Чем больше будет лить твое око слезы пред Господом, тем скорее получишь Библию. Я пошел домой. И с того дня начал поститься. Я не ел до самого вечера и только перед сном съедал один шарик распаренного риса. Я плакал перед своим небесным отцом, как изголодавшееся малое дитя желает вкусить и насытиться его словом. Следующие сто дней, пока хватило сил, я провел в молитвах о Библии. Отец и мать мои были уверены, что я лишился рассудка. Оглядываясь на то далекое прошлое, я сказал бы, что этот опыт – в целом был самым тяжелым переживанием из всех, которое мне пришлось когда-либо испытать. И вот однажды, через несколько месяцев молитв перед Богом, около четырех часов утра, когда я стоял на коленях возле постели, мне вдруг было видение от Бога. Я увидел, что карабкаюсь по крутому склону, толкая перед собой тяжелую арбу. Я направлялся в село, где надеялся выпросить пищи для родных. Мне было невыносимо тяжело, ведь я не доедал и ослаб от длительного поста. Старую арбу тянула назад, и она могла опрокинуться на меня. И тут я увидел, Троих человек, которые спускались с холма навстречу мне. Добрый старец с длинной бородой управлял большой арбой свежевыпеченного хлеба. Двое других держались за арбу сбоку. Увидев меня, старец сжалился надо мной и спросил. — Ты хочешь есть? Я ответил ему, да, но у меня нет ничего съедобного. Я иду раздобыть еду для семьи. Мне было горько от того, что нам приходилось побираться. Когда наш отец заболел, мы распродали все ценное, чтобы купить лекарств. Есть было нечего, и многие годы нам приходилось жить на подаяние друзей и соседей. Когда добрый старец предложил мне поесть, я заплакал. Прежде никто и никогда не проявлял ко мне такой подлинной любви и сострадания. Старец достал из орбы пакет красного цвета и велел двум слугам передать его мне. При этом он сказал, «Ты должен съесть это немедленно». Развернув пакет, я увидел там свежую булочку. Я поднес эту булочку ко рту, и она тотчас превратилась в Библию. И тут я увидел себя на коленях со своей Библией в руках. Я обратился к Богу с благодарением. «Господи, имя Твое достойно хвалы и славы. Ты не презрел моей молитвы. Ты даровал мне эту Библию. Я хочу служить тебе всю жизнь. Здесь я проснулся и перевернул в комнате все, чтобы найти Библию. Все мои еще спали. Видение показалось мне таким реальным, но когда до меня дошло, что это был только сон, меня охватила невыразимая печаль и я громко зарыдал. Мои родители прибежали ко мне узнать, что случилось. Они подумали, что я сошел с ума от долгих постов и молитв. Я рассказал им о своем видении, но чем больше я рассказывал, тем больше они убеждались в том, что я сошел с ума. Матушка сказала мне, на дворе ночь, до рассвета далеко, и к нам никто не приходил. Дверь на запоре. Отцу пришлось удерживать меня силой. Со слезами на глазах он молился. «Дорогой Господь, помилуй моего сына. Пожалуйста, не дай ему потерять рассудок. Пусть я снова заболею, лишь бы он остался в своем уме. Пожалуйста». «Даруй моему сыну Библию!» Мать с отцом и я встали на колени и вместе, держась за руки, помолились Богу. Внезапно послышался слабый стук в дверь. Очень нежный голос позвал меня по имени. С нетерпением я бросился к дверям. «Вы принесли мне хлеб!» Нежный голос ответил, — Да, у нас пакет с хлебом для тебя. Тут я узнал голос, который слышал в видении. Я отворил дверь. Передо мной стояли двое слуг, того доброго старца из видения. В руках одного из них был красный пакет. Мое сердце было готово выпрыгнуть, когда я развернул пакет и взял в руки «Свою Библию». Двое растворились во тьме. Я прижал к сердцу Библию и тут же у дверей упал на колени. Снова и снова я благодарил Бога. Я обещал Иисусу, что с этой минуты я стану вкушать Его Слово, как изголодавшееся дитя. Позже я узнал имена тех двух людей. Один из них был брат Ван, другой – брат Сунь. Эти люди пришли ко мне из далекого селения и рассказали об одном благовестнике, которого я не знал. Во время культурной революции он сильно пострадал за Христа, замученный почти до смерти. Приблизительно за три месяца до того, как я получил Библию, этот благовестник имел видение от Господа. Бог показал ему юношу, которому тот должен был передать свою Библию из тайника. В видении ему было показано наше село и дом. Подобно многим христианам того времени, этот старец спрятал свою Библию в банку и зарыл глубоко в землю в надежде, что придет день, когда он сможет выкопать ее и читать. Только через несколько месяцев этот брат исполнил Божье повеление. Он попросил двух единоверцев передать мне пакет с Библией. Эти двое добирались до нашего дома целую ночь. С тех пор я молился Иисусу, безгранично доверяя Ему. Слова Библии, я в том был совершенно уверен, были словами Бога, обращенными ко мне лично. Я не выпускал Библию из рук. Даже во время сна небесная книга была со мной. Я впитывал библейские истины как исокшая земля, в воду. Таким был первый дар от Бога, полученный мною в ответ, на молитву Воспоминания жены Делинь Примерно в то же время, когда Бог готовил моего мужа к евангельскому служению, Он призвал меня стать юным другом. Я родилась в 1962 году в уезде Наньянь, в провинции Хэнань, в селе под названием Юэньджань. Родное село Юна располагалось в нескольких милях от нашего. Мы жили в бедности. В семье было семеро детей, и мы едва сводили концы с концами, так что нам всегда не доставало одежды и пропитания. Обращаясь к своему детству, я вспоминаю, как Счастливые времена – так и дни тяжелой борьбы за выживание. Наше поле было далеко от дома, и каждый день нам приходилось добираться туда с тяжелой поклажей, орудиями крестьянского труда. Кроме того, мы каждый день гнали туда и обратно свою скотину. Мы, дети, должны были переносить домой в двух тяжелых корзинах, на коромысле, урожай хлопка. Иногда, оступившись, мы падали в грязь и ушибались до боли. На такую транспортировку уходил час и больше. Сельский труд был тяжелым и изнурительным. Всю жизнь я провела в борьбе с гемофилией. Стоило порезаться – как место пореза начинало кровоточить, причем кровотечение долго не останавливалось. Иногда мне кажется, что я всю жизнь только тем и занималась, что перевязывала тряпьем ноги и руки, чтобы остановить кровотечение. Моя мать в результате невероятных испытаний стала душевно больным человеком. Днем она казалась нормальной, Ночью же мы часто слышали, как она разговаривает сама с собой, смеется и плачет. Иногда она говорила со стеной, как с человеком. После того, как моя мать приняла Евангелие, мир Божий постепенно овладел ею, и она сделалась здравомыслящей. Нашей семье и соседям это обстоятельство стало веским доказательством в пользу христианского вероучения. Я обратилась к Иисусу прежде всего потому, что сильно страдала от гемофилии. Моя соседка, верующая христианка, однажды сказала мне, «Если уверуешь в Иисуса, Он исцелит тебя». 18 лет я посвятила себя Господу Иисусу Христу. Вечером того же дня меня привели на первое в моей жизни собрание домашней церкви. Неожиданно на место собрания прибыли сотрудники Комитета общественной безопасности, но нам под покровом ночи удалось бежать и спастись. Это был пролог того, что случится потом, на пути следования за Господом? Через несколько дней после крещения мне во время сна было ясное видение от Бога. Какой-то человек привел меня к озеру с кристально чистой водой. Мне велели умыть руки и ноги. Я опустила незаживающие израненные руки и ноги в воду и увидела, как кожа на них совершенно восстановилась и даже обновилась. Утром, проснувшись, я увидела, что моя кожа стала нежной, как у младенца. То, что происходило со мной в видении, случилось в действительности». С тех пор у меня нет никаких симптомов гемофилии. Благодаря этому чуду, Бог стал для моей души подлинной реальностью. Хотя жизнь наша была невыразимо трудной и дня не проходила без каких-либо гонений, я всем сердцем посвятила себя Иисусу, чтобы следовать за Ним, чего бы это ни стоило. Вместе со мной к Богу обратились еще две молодые женщины. Мы вместе посещали собрания. Собрания проводились в разных местах нашего уезда, так что мы нередко добирались до назначенного места час, а то и больше. После собраний я возвращалась домой одна – было темно и страшно, и, кроме того, очень опасно из-за бандитов и бродячих собак. И тогда, чтобы помочь мне, Бог сотворил еще одно чудо. В темноте, когда я возвращалась с собрания домой, временами я видела перед собой освещенную тропинку длиной шагов в десять словно кто-то нес лампу, показывая мне путь, которым я должна идти. В кромешной тьме я часто оступалась, но затем появлялся этот свет, как от путеводной звезды, которая указывала мне верную тропинку. Этот свет светил не всегда, но он появлялся всякий раз, когда я уходила в сторону». От множества подобных опытов вера моя быстро возрастала.